Всем привет, дорогие друзья. Хочу записать видео и высказать свое мнение по поводу фирмы My Protein. Долго думал, что заказать. Есть скидки в определенных магазинах. Это магазин SN, который находится в Саратве, и магазин Body Pit, который распространяется не только по Саратову, да, но и по всей России. Но решил я все-таки заказать спортивное питание от английской фирмы My Protein. Долго думал, взвешивал. И решил, были отличные акции, которые проходят регулярно. Очень выгодно брать там продукцию, если захотите приобрести. Оплатил 13.02, это была суббота, деньги на счет. Выбрал товар очередной, да, и оплатил его. Но я попал на выходные дни в Англии. Рабочие дни с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов вечера лондонского времени. И в понедельник... Ну, как бы первый раз, знаете, там, кого не спросишь, один пишет, я с 3 января, типа, еще не получил вот этого нового года, типа, до сих пор, сейчас уже февраль идет, вот, туда-сюда. О, я так сразу подзадумался, нифига себе, не кидок ли. Но, как оказалось, друзья мои, это провокаторы, работать с фирмой можно, отправляют быстро. Прошла суббота-воскресенье в 9.35 лондонского времени, нашего это было где-то 12 или там... Около часа, не знает точно, врать не буду, но он то в обед. В понедельник пришло письмо электронное, что заказ отправлен, и он придет с курьером. Все, я оплатил вместе с доставкой. Увесистая большая коробка. Транспортная компания. Коробка целая, запакована очень хорошо. Смотрите, сколько здесь ништяков. Вот так упаковывать MyProtein. Посылочки. Люкозамин, друзья, для суставов и связочек. Омега-3 жирные кислоты. Витамин В. Эль-карнитин. Дает хорошо энергию. И помогает быстрому жиросжиганию. Делевит мультивитамин. Цинк, друзья, замен. креатин, моногидрат, полкило и два с половиной. Килограмма сывороточный протеин. Вот так вот, друзья, будем пробовать вкус клубника. Ну что, друзья, вот моя аптека на каждый день. Удобные крышечки. Мало того, что здесь было по кругу кольцо, плотно упаковано, Плюс еще все по ГОСТу. Так здесь в каждой банке, которая очень плотно закрыта крышками от фирмы MyProtein, которые пришли мне вчера. И с сегодняшнего дня я начинаю прием всех этих вкусняшек вот такой набор витаминов на каждый день суточный рацион и сейчас я это все закину и поеду на тренировку и проверим как работает продукция от MyProtein. protein погнали ну как вы поняли друзья это еще не вся аптека целиком и полностью так как в рацион еще входит креатин и протеин от фирмы MyProtein. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Нас с каждым днем все больше и больше. Моя цель 100 тысяч подписчиков, тех реальных бойцов, которые топят за спорт и правильный образ жизни. Всем хорошего дня, всех обнял.